Здравствуйте. Сегодня мы рассмотрим такой вопрос, как заправка двух винтовок с разными диаметрами заправочных штуцеров одним насосом. Такая ситуация может возникнуть, когда у вас есть один насос, одна винтовка. Вы вкручиваете заправочный штуцер в э, шланг насоса и заправляете винтовку. В моем случае это насос Борнер и винтовка Эдган Все у нас Заправляется отлично. Потом появляется вторая винтовка. Или, например, она у вас была. С другим диаметром штуцера. Вот я вам покажу. Это винтовка Хаца 4410. У нее диаметр штуцера больше. Соответственно, очень неудобно для заправки перекручивать эти штуцеры на шланге, Так как садятся они очень плотно и долго не проживут. Как выйти из этой ситуации? В комплекте с насосом шел вот такой квик-коннектор, который нам нужно закрутить сюда в шланг вместо штуцера. мной были куплены два вот таких переходника мамы. Вот этот квик-коннектор. То есть, что у нас получается? Квик-коннектор стоит здесь, Переходники мы закручиваем в штуцеры. И потом вот так вот легко соединяем. Быстросъемная они у нас. Соответственно, для заправки любой из винтовок мы ставим нужный штуцер с переходником. Quick. Все очень красиво и просто. Для этого нам понадобится фумлента. Ее рекомендуют наматывать на резьбу штуцера при вкручивании в переходник. И два ключа, в моем случае, оба на 14. Сейчас я все это сделаю и потом покажу результат. Ну вот я сделал то, что хотел. Мы получили два штуцера с двумя переходниками. Потоньше от Мотадора, потолще от Хацана. Обязательно используйте фумленту при закрутке штуцера. Пришлось один раз перекручивать, потому что при пробной накачке отсюда дуло из этой щели поэтому еще раз подмотал вот при транспортировке у нас вот такая штатная заглушка к этому квику шла чтобы туда ничего не попало при необходимости накачки заглушку вытаскиваем вставляем штуцер и заправляем нужную нам модель винтовки вот такое элегантное и очень удобное решение на этом до свидания